Всем привет, с вами Ханадия. Ребят, у меня уходит новое Грифершоу, по Походу дело все сами поймете. Все, погнали. Да. Напиши ко -ка мне калпка. Okay. что ты пишешь? Okay. У меня сейчас я напишу в чат один один один. Вот видишь. Так, это я тебя, ты пахнул? Да. что за скинуть тебя? Просто. А -а -а. Можешь дать опыта? Ну, бутылек там опыта. Кит-бонус. Налево... Нет, в кит-бонусе там есть. И в кит-старте еще. И кит-старт там еще. Все, спасибо за твои вещи. тебя надо прийти да говори погромче <говорит> че громче говорю я тебя не слышу ник сейчас у меня ханаде громче говорю что вы все тебя не слышу. Так, вот и. Это я тебя-то пахну? Да. А, вот ты. Да ты не новичок, рыба. Да, Ч, тебя не слышно? Никогда. Да, Нет. нафиг ты мне скинул? А у тебя есть зельки опыта? Нет. Нету? Нет. Пошли сейчас в, шах, в шахту где никуда куда Сейчас я возьму. А, вот ты мне кирку дал. Погнали куда-нибудь. Не, не, не. Погнали вот сюда куда-нибудь. Ну, я тебя приучу сейчас. Подожди. Подожди, куда ты копаешь? Стой вниз, вниз, не копай. Сейчас я тебя скину в скайпе кое-что. Сейчас посмотришь. Сейчас. Можешь э, по этой ссылке зайти и там посмотреть кое-что. Теперь зайди в Майнкрафт. Всё, я тебя убил. Спасибо за твои вещи. Хочешь, чтобы я тебе их вернул? Да? Ну, гро громче говорить я не слышу. Да. Ну. Но... Прокакаретка четыре раза. Я тебя верну. же это ты вот это? А, можешь это дать чуть-чуть э, опыта там бутыли? Я, я разбился, у меня всё забрали. А, да? Понятно. Я на маркуре упала. А ты гид-старт даже не писал что ли? Погоди, сейчас нет, только не а -а -а. Просто мне опыт нужен. Все, спасибо за твои вещи. Хочешь, чтобы я эти вещи вернул? Да уж нет. Ну ладно, У давай, по пока. Тебя. Ладно, найдём ещё кого-нибудь. Так, короче, ребят, этот, я его хотел привезти.